О, там встал на место. Диск уменьшился в своем размере. Да, мышцы вообще слабенькие очень. Прямо держаются лопатки, у меня начинают и лопатки болеть. За осанкой своей вообще не следите никак. Что привело вас к нам? Я ходила на массаж. Перед этим стена болела. Делали массаж, спина перестала болеть. Второй раз тоже сходили, вот. массаж сделали, не перестала болеть. Давно болит спина у вас, да? да. Спина или поясница, грудной отдел, шейный отдел? <сосква> Именно какой отдел беспокоит? Поясница, поясница да. Прямо держаются лопатки, у меня начинают и лопатки болеть между лопатками. <сосква> Занимаетесь вы чем-нибудь, Вика, спортом? Я занималась спортом, но перестала. Почему перестали? Не захотелось уже. Ну, надо заниматься физкультурой, ОФП. Мышцы надо поддерживать в тонусе. Протрузия диска у вас L5 и с 7 Вот здесь у вас протрузия. Есть. Уменьшение. Угу. Это диск уменьшился в своем размере, угу. в толщине. Пишут они на заключение дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцовом и копчиковом отделе позвоночника. Дегенерация. Это есть, когда костная ткань, она теряет свою эластичность, и становится как камнеподобная масса. Дистрофия ⁇ это дистрофические мышцы. То есть мышцы очень тоненькие, хрупкие. Их надо уплотнять, укреплять. Ну и, конечно, протрузия диска. На макете я вам покажу между пятым поясничным и крестом. Вот он, межпозвоночный диск. Он уменьшился в толщине. Плохое питание. Чтобы а -а -а. было хорошее питание межпозвоночных дисков и костной ткани, нужно регулярно заниматься. А от чего стала болеть спина, поясница у вас? Когда начался переходный возраст. С 12 до 14 в этот промежуток да. начала болеть у вас поясница. Да. Так, вы много сидите за компьютером, за гаджетом. Ну да, скорее, много скорее всего, вот это служит. Потому что, вот я вот смотрю на вас, вы даже сутулая вся сидите. За осанкой своей вообще не следите никак. Еще ей стало легче, это не значит, все мне стало легче, надо бросить. Это надо как образ жизни, чтобы ага. заниматься, ходить без фанатизма, для себя, для здоровья. Так и сильно беспокоит поясница. Когда как долго сижу или лежу, начинаю вставать, у меня поясница может не Болит ли у вас голова? Лоб, затылок, виски? Нет. Есть головокружение? Нет, только когда поспала, резко встаю, угу. голова кружится и все. Есть ли звон в ушах у вас? Нет. Есть ли внутриглазное э, внутри давление? Только когда долго с телефоном сижу. Болит ли у вас шея возле головы, ближе нет. к плечам? Нет. Нет, не болит, да? Плечевой сустав беспокоит вас? Нет, нет. Локти беспокоят вас? Нет. Кисти, запястья? Нет. Пальцы на руках не у вас? Нет, нет да? Болит ли у вас между лопаток? Да. Вот. Если боли у вас в пояснице? Да. Когда она возникает? Во сне, в сидячем в положении, сидячем стоя, при меня. ходьбе, при физических нагрузках? Когда хожу, она угу. начинает болеть. Она у меня болит и в сидячем, и когда я хожу, и потом, когда ложусь, она тоже болит. Потом, когда я лежу, отдохну, она перестает болеть. Если ли боль в педрах по передней поверхности, по задней, по внутренней, по боковой? Нет. Есть ли дискомфорт в коленях? Нет. Боль в икроножных мышцах? Нет. Ноги мерзнут у тебя часто? Нет, не часто. Ну, так, вредные привычки есть у нас? Да, в выпивать и все. Ну, а часто выпиваешь в компании? Раз в месяц. Вот так. Хронические заболевания имеются? Mm -mm. Гайморит, гепатит, нет, туберкулез? Нет. Нет, да? Будем после правки браться за себя? Да, мышцы вообще слабенькие очень. Так, ну вот у нее в поясничном отделе легкий сколиоз. Даже не первая степень, слегка, слегка вот он ушел man yeah. вправо. Сейчас по точкам пройдемся. Pero. Здесь. Na. Здесь. No. Здесь. No. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Ну вот, правая коротенькая ножка один метр. Здесь. Расслабляй. Расслабляй, расслабляй. Здесь комфорт, да? ага. С левой стороны, атлант ушел влево. Второй тоже влево и третий. Остальные, четвертый, пятый, шестой пошли вправо. Хорошо. Вы отлично. Расслабляй. Дох, выдох. Дох, выдох. О, даже колени хрустят. Дох, выдох. Открою плечо. Выдох. Все на место встал. Выдох. Хорошо. Выдох. Хорошо. Выдох. Видите, теперь ровно. Угу. Вот выровняли. Все. Нослать ноги. Сейчас будем раздвигать позвонки. Marker. Сейчас проверим по точкам пройдем. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Нет, здесь, здесь, здесь, здесь, нет, здесь, нет. здесь. Здесь. Здесь. Нет, здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. слышал? Здесь. Здесь. Здесь. Проверяем Здесь. Угу. Расслабь, расслабь. Выдох. Выдох. Раз, два, три. Два, три. Угу. Выдох. Хорошо. Выдох. О, а не на месте. И раз, два, три. Что является нормой после правки? Легкое головокружение, изменение со стороны зрения в лучшую сторону и слуха. Легкое ощущение дезориентации, проблемы осознания. Это после правки, ничего страшного. Раздувание головы. Это связано с тем, что артериальный приток усилен, а вены еще не настроены. То есть, у вас объем увеличится притока, а он привык еще к старому. Организм будет адаптироваться в течение от 5 до 7 дней. Даже бывает до полтора. дня месяца. Сейчас будет наблюдаться немножко в течение пяти дней там жар в голове или в шее покалывание сосудов в голове, руках, ногах, прикашливание, насморк, отхождение мокроты, нескоординированные боли по всему телу и общий дискомфорт. Mm -hmm. В течение 5-7 дней никаких физических нагрузок. Mm -hmm. Ничего тяжелого не поднимать, по возможности стараться не работать. Побыть в кругу своей семьи, родных и близких, почитать книги, полежать, отдохнуть эти 5-7 дней. Итак, пачку соды. Вам на таких 10 пачек соды пищевой купить по 500 грамм. Пачку соды высыпаешь в ванну Набираешь воду 45 градусов С давлением как дела? Нормально Значит вот скипар И в этот колпачок наливаем вот эту водную эмульсию Два колпачка И высыпаем пачку соды Все, И ложимся в эту ванну Погружаемся Полностью только оставляем открытым лицо Дыхательные пути и глаза И лежим так 15 минут Таких процедур 10 Через день Вышли с ванны не вытираясь, просто обмакнуть тело полотенчиком, это делать перед сном и идти ложиться спать, отдыхать. Угу. И будет хороший сон, тебя расслабит, успокоит, улучшит кровообращение. Вот наши рекомендации по физической нагрузке. Вот тебе гимнастика, здесь все прописано. Угу. Как все делать? Все ясно, четко. Делать обязательно, постоянно. Хорошо. Хочешь, не хочешь, могу, не могу, здоровая, хорошо себя чувствуешь, все равно делаешь. Это как образ жизни твой У -у -у. должен. Берем три валика, скатываем три больших банных полотенца и подкладываем под колено, под поясницу, под шею. У -у -у. Это будет формировать физиологически правильные Положение позвоночника Когда она будет лежать на валиках Будет высвобождение всех нервных корешков Плюс высвобождение всех Межпозвоночных дисков И здесь будет приходить питание Лежать так 15 минут Парим ноги обязательно тоже. Это, это же делаем тоже прямо перед сном. 15-20 минут. Разобраться со сном. Здесь наши рекомендации. Когда ложиться, когда не позже ложиться. Во сколько вставать, следить за осанкой. Все рекомендации по осанке. то волосы не лезут? Ну, выпадают. Да. Значит, надо анализ сдать на ферритин. Если ферритин ниже 70 единиц, то надо будет пропить хилатное железо или ферреник жет. Витамин Д пьете, это гормон энергии. Мы ну, витамин Д никогда не пили. Ну вот, надо пропить его. Вытяжка из корня в синюхе, родственник валерианы, в 10 раз мощнее. По чайной ложке три раза в день, перед едой, за 15 минут. Снимет вашу раздражительность, менее будете такие агрессивные и будьте более спокойны. Все, соблюдайте все наши рекомендации, выполняйте все и будете здоровы.